Проснулся. Утро. Сегодня минус 28 на улице. Капец. Проход новасника. И вот. Вчера вечер ну уже ночью где-то. Часов 12, наверное, было ночь. Слышал, как бегал тут козлик. Не стал выходить его пугать уже привыкают, что я здесь нахожусь. Рядом с вот прям землянкой ходят. Жаль, фотоловушки нет. Ну ладно, все равно избежать его потом когда-нибудь поймаю. погоду как никогда начинаешь ценить какую-то крышу над головой и стены а самое главное печку на улице минус 28 без землянки тепло уютно Сходил, напилил дров, наколол. Сегодня на улице ничего не охота делать. Холодище такая. Займемся шкафчиком. Сделаем какой-нибудь интересный шкафчик. Сейчас схожу напилю брусочков. Сделаем из них киподосок, что-нибудь. Ну, думаю, с одной стороны обрезная будет, которая изнутри будет. Внутри у шкафчика. снаружи оставлю как полубривно. Наверное так. Сделаем какой-нибудь интересный шкафчик. Сказочный. Был я в городе. Приобрел такой вот топорик. Тот топор будет для хозяйственных нужд. А это будет топор для столярных работ. Плотнически сделал из него. Заточил. Заточил как бриту. Хотел давно такой вот маленький. Можно и с собой взять куда-то. Пошел куда-то порубить что-нибудь. В руке лежит хорошо. Рубить легче. Все равно берешься ближе. Ну вот этим, например, я рубил. Вот этим я, когда рубил. Ну, вот доски, например, делал. Все равно брался ближе. Топорищу, потому что когда ближе к топорищу легче попасть по одному и тому же месту несколько раз нежели так так дрова так рубить берешься вот поэтому хотел с такой ручкой короткой плотнический будет топор у меня сейчас есть у меня такой топорик Будем плотничать, столярничать, топорная работа будет у нас. Фирма Штурм, это не реклама. Есть у меня такой же фирмы Шуруповерт, ему года два уже. И при том, что я выбрал бушны. получается он у меня два года только и у того хозяина но ну, давненько тоже долго был потому что он такой уже старенький видно был вот ну, может все вместе года 4 и работает вообще хорошо безотказно один раз там провод только ну, подшай под вот начал я его обрезал и все работает дальше поэтому решил такой же фирмы взять это топор Думаю, будет отлично работать. Когда точил его, сталь, он такая хорошая, тверденькая. Можно даже мелкую стружку снимать, как рубанка. по одной брать доски делать вмешались ну, когда нагрелась уже Везде хорошо, когда тепло. Подкидываю по несколько штук. Чтобы поддерживать температуру. Сейчас буду делать начурки. На верстаке высоковато. Доски длинные. Четверки скоро поделаю. А нормально режет, режет как масло. А вот эти полукруглые пойдут на дверки чтобы было был эффект? Зачаровался я в топоры Обсучок а Замяло Это я уже подточил Просто загнул Конечно может быть Моя вина Я его сильно угол заломил. Но в принципе все равно не должен. Не знаю. Попробую сейчас закалить острее. Посмотрим, будет лучше или нет. Если так же и будет загибать, тогда поменяю угол. Сделаю более тупой. Может, он не предназначен для такого угла сильно резкого. Ну, слишком это большого угла. Так вот. А может, и закалится? Может, схалтурели с закалкой? если она вообще здесь есть то что так загибается это не очень хорошо заколю в масле Если у меня тут масло машинное прогреваю газовой горелкой и окунаю в масло всем доброе утро день начался с рыбалочки решил сходить попытать удачу посижу немножко часик может по поймаю что на уху долго наверное, не смогу просидеть на улице минус 28 <coughs> так же как вчера сегодня тоже давит Продолбил маленькую дырку подручными средствами. Сейчас руками не выгребаю уже. Он взял шумовку. Не знаю, пока тишина. Там вон мужик тоже сидит. К нему подходил. Он две рыбинки поймал два часа ладно посижу. Потом пойдем топор калить. Да шкафчик рубить. вся рыба где-то вил зарылась а хотя мне кажется без разницы рыбита какая температура на улице посидел где-то час ни хера не пеннул Дольше не могу сидеть. Обмундирование не позволяет В такую погоду сидеть долго. Как же хорошо запечки. Думал потеплее будет. Когда уже половлю, побольше сразу, наверное, наловлю рыбу, пусть лежит замороженная на улице, чтобы мороз такой вот, рыба охота не поймает, раз, достал и сугроба, сварил. беру снег во вторую масло снегом сделаю чтобы здесь не нагревалось здесь не надо мне колить плюс чтобы клей нет не, не отошел До нужной температуры не, не получилось разгреть. В баллоне уже мало осталось. Но буду надеяться, что все равно будет получше. Посмотрим сейчас наточу. На крайняк. Потом в городе буду. Куплю новый баллон. Попробую с новым баллоном уже. Ну что, пробуем. Что получилось? Вот сейчас по этому сучку долбану не видно будет умятина появится или не появится 嗯，对。 Смотри, как вроде держит. Пока что вот три сучка прошел. Хорошо. еще клин сделать Думаю, должно хватить 4 штуки каркас будет из этих дверков сделаю возле дверей на вот стену теплые из-под низу и дует из под двери порог наверное сделать надо все-таки с той стороны порог сделать потом там пропущу с этой стороны И нормально не будет поддувать она собираем Завтра, наверное, до садов пойдем. Пока сильно не замело, сугробов сильных нету. Сходим до заброшенных садов. За кирпичами. Посмотрим еще, что есть там. Будем доделывать коптильню. На рыбалку, наверное, надо с палаткой идти. Летняя палатка есть у меня. Горелку зажечь, палатки палатке все равно теплее будет. А ловить рыбы запас. На коптильню, да, на уху. А посмотреть прогноз погоды в ближайшие дни, когда потеплее будет. будет перекладина еще там одна Надо сейчас навес завтра вот в сад, наверное, пойдем посмотреть там оторву может что чего-нибудь. на сегодня заканчивать буду. Вечер уже. Начинает темнеть уже. with <laughs>